что друзья вы готовы к еще одной порции коротких анекдотов от Джеки Давайте приступим из вас обязательно друзья обязательно вот такой вот жирный лайк и комментарий приходит мужик в поликлинику сдать анализы и подходит к столику с медсестрой достает трехлитровую банку мочи и протягивает ей, она ему в ответ, ты бы еще чемодан говна принес. Он такой улыбается и достает из-за спины чемодан и говорит, так и знал, что понадобится.